Всем привет! После того, как мы произвели настройку по всему каналу, я думаю самое время загрузить первое видео. Оф, Будет интересно. Погнали! Для того, чтобы загрузить видео, вам необходимо нажать на иконку камера, в выпадающем меню выбрать «Добавить видео». Важная информация, если вы хотите чтобы ролик, который вы загружаете прямо сейчас на канал, вышел не сейчас, не в момент загрузки его на канал, а например через неделю, то вам следует нажать на кнопку «Отложенная публикация». Но важно знать, что это нужно сделать до того, как вы выберете видео для загрузки. После того, как вы уже выбрали, данная функция пропадет. И все, что вы сможете выбрать, это доступ по ссылке, ограниченный доступ и публикация, в общем, прямо сейчас. А отложенной публикации не будет. Почему именно так? Не знаю. Задумано это или случайно со стороны YouTube, но мы имеем то, что, собственно, имеем. Поэтому так и работаем. После того, как вы загрузили первое видео на канал, вам необходимо его настроить. А это значит написать название, придумать красивое описание, поместить туда все ссылки, которые необходимы и будут решать ваши задачи, а также подобрать теги, либо по-простому ключевые слова, чтобы пользователь или зритель мог найти ваше видео по поисковой фразе. Но хочу обратить ваше внимание на одну классную функцию, которая раньше была доступна не каждому. В далеком 2012 году, чтобы у вас была эта функция, вам необходимо было быть участником партнерской программы YouTube. А сейчас это доступно каждому. Соответственно, если вам это доступно, то почему это не сделать? Отвечая на вопрос, а какая должна быть картинка, ответ прост. Тестируйте. Вы оптимизировали видео. Молодцы. Но давайте продолжим настройку классными функциями которая предоставляет youtube вкладка перевод также при загрузке видео у вас есть возможность перевести название и описание на те языки на которые вы хотите собственно чтобы они распространялись я прошу заметить это не обязательно данную функцию можно использовать если это действительно вам необходимо когда это необходимо если ваш контент не является локализованным и он может быть представлен по всему миру если ваш контент пользуется уже спросом за рубежом у инакоговорящих пользователей или вы так считаете то смело пользуйтесь данной функцией Вкладка расширенные настройки по опыту могу сказать что данная вкладка не пользуется большой популярностью и тем более спросом но она очень важна она вам поможет изменить настройки на данном видео а не на всех как мы делали в прошлом видео кстати если не смотрели нажимайте сюда и смотрите ролик классно говорят казалось бы видео готово для публикации в целом да но webcom академия была бы не собой если бы не разобрали тему до конца поэтому поехали дальше как вы могли заметить, YouTube стал добавлять автоматические субтитры на языке самого видео. Это не всегда является хорошо. Объясню почему. Речь не всегда может быть хорошей. Это зависит от манеры речи, от дефектов речи и, в общем, от многого. Тем более не будем забывать про качество звука. Оно может быть плохим. Но! Чтобы было все хорошо и мы не напрягали нейронные сети, мы загрузим субтитры сами. Но для чего нам субтитры, спросите вы? А я отвечу, что мало того, что они уже индексируются поисковыми роботами, так видео можно будет смотреть без звука, например, на работе. Да, как практика показывает, люди уже смотрят видео на работе. На выбор нам загрузить файл, синхронизировать текст и ввести вручную. Давайте остановимся на каждом по отдельности. Загрузить файл. Перед записью ролика вы должны были написать сценарий, либо же монолог, который вы начитывали на камеру. Поэтому выбираем текстовый документ, в котором был сценарий, и загружаем его. Маленький нюанс. Файл должен быть формата TXT, не Word. Имейте это в виду. Синхронизировать текст. Здесь в целом все то же самое, однако файл не нужно никуда загружать, достаточно просто скопировать текст и внести в соответствующее поле. Нажать кнопку синхронизировать текст и все. Ввести вручную. Я думаю здесь все логично и понятно из названия, поэтому текст нужно ввести вручную. Вкладка подсказки. Внизу маленькую ясность, максимум подсказок на одно видео можно добавлять 5 штук. Не больше. Поэтому используйте данную функцию с умом и не добавляйте, чтобы просто добавлять. Важно, я считаю, что это должен знать каждый автор своего канала, что не рекомендует сам YouTube вставлять подсказку на первой минуте ролика. Почему? Потому что зритель, не досмотрев ваше видео до конца, перейдет на новый контент, про который вы ему сказали, а это негативно скажется на том ролике, на котором появилась данная подсказка. И третье, наверное, самое обидное – канал. Нельзя вставлять в подсказки свой канал. Это недоступно. Вкладка «Конечная заставка». Чтобы зритель не ушел к другим авторам, которые будут высвечиваться в рекомендованных, советую добавлять конечную заставку на ваше видео. Когда зритель досмотрит ваш контент до конца, ему предлагается подписаться на канал и посмотреть еще пару роликов, которые, между прочим, вы сами можете выбрать, какие именно. Если вам кажется, что это сделать все сложно, то спешу вас обрадовать. Это не так. Выбрать, как будут расположены все элементы, можно с помощью шаблонов. Если вас не устраивает, как они выглядят, их можно кастомизировать, перетащить куда вы хотите, изменить их масштаб. Самое главное, чтобы они не пересекались между собой. В этом вам подскажет YouTube. А если у вас уже есть ранее загруженное видео, где настроены конечные заставки, то вы можете просто импортировать из них. Основу я вам рассказал. С вашей стороны осталось всего лишь это внедрить и использовать. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Конюшка Илья. Это канал Академия Вебком. До новых встреч. Пока.